I'm not the only Я Же артиста и не крикну Браво! И не крикнул Бис. И ушел он горда, оглушенный свистом, и у яс нашей.